Приветствую всех! Сегодня у нас стрим из Орши. Пикеты поддержку Светланы Тихановской продолжаются. Собираем подписи. Погода плохая, но это не мешает. Собирать подписи. Вот смотрите, есть уже палатка. Так что дождь не мешает. Конкретно я сегодня сбором подписей не собираюсь, просто пришел посмотреть, постримить, узнать, сколько тут людей, как ездил, и заодно поделиться новостями. Значит, сейчас отойду немножко от колонки, чтобы не так громко был слышен звук, и поговорим. Смотрите. Приветствую всех. Смотрите, что хочу сегодня сказать по поводу Сергея Тиханов. Последние новости, которые я слышал, ему продлили и остальным содержанием 10 дней, в течение которых должны либо предъявлять обвинения, либо отпускать. Дело полностью шито белыми нитками, абсолютно сфабрикованное. Вы знаете, есть видео доказательства. Ну, говорят, что и взрыв в метро там тоже очень много ляпов, но тем не менее это не помешало расстрелять Ковалева с Коноваловым. Но это так. Вот. Если говорить о делах сегодняшних, то. Знаете, что было, Сергей и люди, которые там собирали подписи с ним, совершенно никакого отношения даже не имеющие. Вот сидели за столом, собирали подписи, писали, вместе со стулом вынесли и занесли в бус с ОМОНом. А дальше что? А потом нашли, задержали оператора Артема Сакова и там еще человека. Вот, так что дела там серьезные. Пока что Светлану Тихановскую регистрации еще не лишили, однако сейчас, возможно, об этом идет речь. Лука очень сильно боится, он абсолютно подавлен. Говорят, что он там на всяких антидепрессантах, таблетках сидит. Он очень грустный, тараканище придавленный. Доживает свои последние, скажем так, доправляет свои последние пару месяцев, которые у него остались. И закончится его полномочия. Хотя, ну, если говорить о реальном президенте, то... то полномочия закончились 20 июля 99 -го года. С этих пор все международное сообщество считает, что власть была узурпирована и остальное пребывание, оно уже э, с помощью силовых способов достигнуто. Вот, они а демократических. Вот, говоря про сегодняшнее, что я сейчас скажу. Вот сейчас разговаривал с ребятами из инициативной группы, они говорят, что нас уже осталось, по-моему, 181 человек с регистрациями по стране. Остальных всех Жесточайше, нещадно лишают регистрации за всевозможные нарушения. Сегодня, кстати, услышал очень странную вещь. Не знаю, насколько правда. Вот люди тоже сказали, что э, Витебске... Вот, Юлия Басукова, ты тут, может, подтвердишь или нет? Э, Витебске за БЧБ-флаги, использование БЧБ-флагов, незапрещенных совершенно, да, национальной символики, людей э, наказывали, штрафовали там, да. Лишали регистрации группы, хотя в этом абсолютно ничего незаконного нет. Был даже проект в парламенте прошлого созыва о том, чтобы признать его историко-культурной ценностью. Не помню, чем закончилось, по-моему, ничем. Тем не менее, погоню признали вычего чего нет. Тем не менее, это не запрещено. Вот. Погодка вы знаете сегодня какая, сегодня второй день лета, 2 июня, тем не менее идет дождь, градусов, наверное, 10, температура тепла, то есть это вообще, не знаю, температура марта какого-нибудь, начала апреля, холодное лето начинается, знаете, это какой-то странный признак, говорят, вот в 1953 году тоже, когда Сталин умер, тоже было холодное лето, так что, не знаю, вот на диктаторов как-то... Как-то есть корреляция с диктаторами, да, с их жизнью и смертью, и с тем, какое лето, насколько холодное или теплое. Это нужно исследование проводить, но тем не менее, как-то вот, знаете, цепляется это все. Какие-то параллели проводятся. Вот, а дальше что хочу сказать по поводу других кандидатов. Остальные кандидаты тоже собирают, и, Черич, и там и Канопаская. Но больше всего нас интересует, конечно, Виктор Бабарико. Виктор Бабарико, изначально я рассматривал его просто как смарт-спойлер, но теперь... Изучая вопрос лучше, я вижу, что Бабарико, возможно, и не наш кандидат. То есть он там всякие позиции довольно спорные, про российского плана высказывал. Вот, гвозди какие-то валяются на площади. Тут. А, вот, значит, и вообще как бы он а, такой, знаете, не совсем наш человек, но тем не менее он лучше, чем Лука. И в данном случае сейчас он идет, выступает нам как союзник. При всем том, какая бы у него ни была позиция, Бабарика выступает как союзник... И наш электорат, то есть электорат вот Тихановской, там Ковальковый, он не пересекается в целом с теми людьми, которые отдают свои подписи за Бабариком. Потому что это в основном топ-сегмент, это бизнесмены, топ-менеджеры, всякие богатые люди, чиновники с вертикали, э, ну, люди серьезные. Они видят в человека, который может возглавить государство и заключить определенные договоренности, там, и, короче, удержать власть, то все. А вот такие люди, как, например, там Статкевич, Северинец, Тихановский, они для них просто, ну, как маргиналы, и не совсем рукопожатные, потому что, ну, блин, знаете, топ-сегмент с простым народом, они не очень, как бы, сочетаются. То есть они считают, что, ну, оппозиция вот это радикалы там, уличные всякие, да, э, ну, они к ним относятся так, что, особенно сейчас, при власти Луки, они не могут открыто, к примеру, э, проводить сотрудничество какое-то. Поэтому... Мы, в целом, а, собираем разные части, а, разные части общества, охватываем. Вот, поэтому, и, несмотря на то, что и Тихановская, и Бабарико, и Цепкало там, являются я, прямыми конкурентами, как бы, то есть, ну, кандидаты в президенты, а, как знаете, останется только один, как у, как у горцев, там, у Дункуна Маклауда. Да, вот, но тут, тем не менее, логика не такая, потому что, а, как я уже говорил, что это совершенно разные группы. Вот. так что по поводу Бабарики я немножко свой, свой взгляд пересмотрел Вот. я не считаю, что это наш там человек он не оппозиционер, но тем не менее и я не вижу пока какого-то смысла чтобы мочить или критиковать его он сделал классное заявление и Цыпкала, кстати, тоже Цыпкала гораздо более слабый человек в этом, да, комменты я читаю вот он достаточно более слабый человек в плане политическом. У него нет такой поддержки, у Цепкава. Тем не менее, он поддержал тоже Тихановскую. То есть кандидаты сплочаются спл... спл... вместе, потому что у всех общая проблема – диктатура. Все хотят убрать диктатуру. У каждого свое видение по поводу свободной Беларуси будущего. Но э, в итоге цель у всех одна, что Беларусь должна быть свободной, что нельзя людей просто так хватать, сажать. Сейчас самое главное, что необходимо делать, поскольку Сергея не выпустили, я рассчитывал очень сильно, что после массовых манифестаций, после пикетов огромных, которые вошли в историю Беларуси современной, как рекордные пикеты по сбору подписей, которые прошли по всей стране, вы это видели, там Минск, Витебск, и лида там и Гродно, и Гомель, Могилев, вот и другие города. И ворши здесь тоже был больше, чем обычно, пикет. Вот. Они все равно не сработали Лукашенко побоялся Он в принципе сейчас находится в безвыходном положении Ему выпускать Тихановского Это плохо Потому что если Сергей выйдет, то будет еще больше поддержка И не выпускать его плохо Это давление международного сообщества Потому что и каналы крупнейшие показали И заявления писали в правозащитные организации международные и посольство То есть там явная подстава Это не то, что там кто-то кинул коктейль Молотова Или там реально кого-то избили Это просто постановка, цирк настоящий спектакль. Поэтому международное сообщество жестко осудит это все. Другой вопрос, как сами белорусы к этому отнесутся. Да, вышло много людей, но я думаю, что недостаточно. Нам необходимо продолжать приходить на пикеты, чтобы поддержать Тихановских своей подписью, своим присутствием, чтобы показать, что мы против таракана, нас много, и чтобы критики не говорили. Да, это не белорусский народ, это там три человека каких-то вышло, непонятно каких. вот. Так что надо продолжать Положительный момент, который произошел на этих пикетах, это то, что огромное количество людей пришло, познакомились, друг с другом пересеклись. Оказалось, что я видел, там стояли люди кучками, болтали, разговаривали. Многие думаю, нашли знакомых, друзей. Люди начинают интересовываться в Видели, как быстро собрали деньги, например, на штрафы. То есть даже уже правозащитные организации особо тут сейчас не нужны, люди даже без них обходятся, хотя организации сейчас и не могут пока ничего сделать, границы закрыты вот. Так что люди объединяются, и, понимаете, такая вот чисто самоорганизация, что белорусский народ помогает сам себе. У одного есть одно, например, машина, да, он говорит, я подвезу вас туда на пакет, другой говорит, у меня есть палатка, к примеру, торговая, третий говорит, у меня есть какие-то там возможности что-то распечатать, где-то дешево или там бесплатно, например. Третий говорит, мне еще что-то есть. Четвертый говорит, могу пожертвовать средства, там, флаг найти, там, не знаю, еще что-то сделать, дизайн какой-то. То есть вот так вот все люди объединяются между собой, и получается то, что, как бы, ну, все находится. Есть и средства, есть и всякие эти, как его... И транспорт, и помещения, кому надо где-то там переостановиться, переночевать. То есть все, люди самоорганизуются, и это круто. С этим государство ничего не может сделать. Поэтому они так боятся, что это не действие какой-то системной оппозиции, которая вот должна этим заниматься политикой. Они там вышли, организованный митинг устроили. Нет, это просто народ. Вот закрыли ни за что человека Сергея Тихановского, да, который выступал за народ. Что он плохого говорил? Он говорил, вот там бесхозяйственность, да. Вот там разрушенные колхозы, здесь воруют, тут беспредел. Власть, сделайте что-нибудь вместо того, чтобы что-то сделать. Вот эти самые так называемые власти, то есть, э, ну как их надо называть, менеджеры, которые наняты за деньги народа, которые должны, они вообще существуют только для того, чтобы служить народу, чтобы выполнять какие-то функции. Вот где какая-то проблема, они должны сделать это, решить. Э, на низовом уровне это просто какие-то начальники-исполнители. На более высоком уровне это те, кто должен придумывать законы. То есть вот какие-то плохие ситуации возникают, надо это все разрулить, придумать изменить законы так, чтобы в будущем такое больше не повторялось. Вместо этого, вместо этого, они начинают просто затыкать рты блогерам, начинают затыкать рты всем, кто говорит, указывает на проблемы, понимаете? Такая система не может долго существовать, это не может... Привести к процветанию Беларуси, чтобы здесь была страна для жизни, страна для застабильности и прочее, как там президент наш говорил. Потому что когда ты проблемы не решаешь, а уходишь от них, как страус песок, когда ты затыкаешь эти проблемы с помощью МВД, с помощью КГБ, давлением на активистов, их пытаться выжить куда-то, чтобы они куда-то эмигрировали, чтобы они молчали, сажать их в ВВС и куда-то в тюрьмы, это не приводит к решению проблемы, понимаете, проблема остается, безработица коррупция то что чиновники некомпетентные просто попадаются всякие вот посмотрите фиги федоровны которым на народ плевать им просто она плевать на народ ну как можно так жить понимаете это в итоге накапливается в одном районе, в другом, в третьем. Чиновники одни приходят новые, смотрят, что вот такие-то схемы там есть. Начинают их тоже эксплуатировать более нагло, более жестко. Все это накапливается. Они видят, что, о, блин, так можно, вот классно, это все безнаказанно. И все, это годами собирается в одном районе, в третьем, четвертом. Коррупция растет, бардак растет, все разваливается. И с каждым годом становится жить все хуже и хуже. Деньги уходят. Потому что уходит бизнес, бизнес не может терпеть этот беспредел. Люди приходят в суды, и что они там видят? Вот скоро я сейчас сделаю вам анонс. Я делаю анонс. Скоро на канале, возможно, сегодня вечером или завтра днем, утром, я выложу видео, э, ну там, как сказать, аудио, аудиозапись суда над Максимом Винярским. Это очень интересная запись, вам будет интересно послушать. То есть там прямо видно уже свидетельство, там несоответствие всевозможных фактов вы это сами услышите вот я выложу это видео там я подложу сейчас картинки потом чтобы ну что-то видно было когда идет звук чтобы смотреть чтобы более это выглядело красиво вот сами послушайте посмотрите и таких судов дофига суды проходят над активистами сейчас постоянно слышали что таракан придумал сейчас задействует все службы вот он говорит меня все любят там у меня столько поддержки что я могу на диване лежать ничего не делать меня миллионы проголосуют. Все это чушь, потому что мы видим, что сейчас он говорил с Вакульчиком, все КГБ будет активизироваться, как всегда, всех задействовать. Слежки, давление. Так что, да, ребята, ничего хорошего пока. Но тем не менее, мы в большинстве, их тысячи, а нас миллионы. Так что не надо говорить, что вот там что-то, то все страшно. А, привет, кот, как дела? Нормально дела, вот стою. Пришел посмотреть, как там наши ребята ворши поживают. Кто знаете, все Минск, Минск. Минск – это Минск, Надо сходить посмотреть, как здесь лапки стоят. Вот дождь мелкий моросит. Дождь мелкий моросит, да. Сейчас, тем не менее, подписи люди собирают. Сколько подписей собрали вчера, много? У меня 400. 400 подписей за все время, да? Ну вот, если взять разные другие города, то я думаю, что уже несколько десятков тысяч есть. Поэтому сейчас главное не сбавлять волну солидарности. Поддерживаем Сергея Тихановского. Приходим на пикеты, ставим подписи. Записываем видео в поддержку Сергея. Вот. Так что ничего, не сдаемся. Ну вот, наверное, на этом все. Сильно долго стримить не буду, чтобы вас не занимать. Просто хотел показать вам, как происходят дела в других городах, в Орфе, например, а не только в Минске. Вот, Тут все нормально в целом, люди стоят, несмотря на погоду, несмотря на дождь, музыка играет, флаги, а, новости по-тихановскому есть, да, вот уже озвучил Вик, -вик. сказал, что его продлили на 10 дней содержания, но ну, вы это, я думаю, и так без меня уже знаете все. Пока такие новости, пока ничего нет, вот, надо думать, что еще можно сделать, вот. Стараемся, как можно больше вы будете проявлять активности, как можно больше будете приходить, объединяться друг с другом, то есть образовывать какие-то группы, связи между собой, взаимодействовать, придумывать какие-то, может, новые способы, какие-то флешмобы, вот. То я думаю, что все получится. Так, да, крупные пикеты пройдут 7-го, 14 -го тоже, вы знаете, что июня, имею в виду. Сейчас пока проходят пикеты в таком, ну, в стандартном режиме. Тут рабочие дни, не так много людей. Понедельник, вторник. Вот. А уже воскресенье в 12 часов будет опять большие пикеты в городах. Посмотрим, что там будет. В прошлый раз было круто, мне понравилось. Я думаю, что вам тоже все смотрели эти видео. Ну что, а на этом можно попрощаться. Не забывайте репостить видео, ставить лайки, подписываться на канал, делиться ссылками с друзьями. И не задавайтесь, объединяйтесь с друзьями. Солидарность, гласность, наша сила. Нас много, нас гораздо больше. И тараканище боится. Все, что он делает, он показывает только то, что он боится. Каждый его новый шаг все хуже, чем предыдущий. Конец уже близок. Так что всем стоп, таракан.